Приветствую вас с вами Анна сегодня я бы хотела поделиться с вами информацией о том, как участнице нашего профсоюза Ирине удалось закрыть исполнительное производство и показать с помощью каких документов ей удалось это сделать. Документы любезно предоставлены Ириной и сейчас я хочу вам их продемонстрировать. Во-первых, Ирина отправила вот такое письмо. Все образцы найдете в комментариях к данному видеоролику. Сейчас покажу. В данном письме в шапке указываете адрес того филиала службы судебных приставов, который ведет ваше исполнительное производство. И в тексте Здесь вот смотрите заявление требования. И здесь по пунктам перечислены порядка 13-12 конкретных вопросов. Все я зачитывать не буду. Оглашу лишь некоторые. Ирина требует предоставить официальную выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведением о фирме с названием «Управление ФССП по Санкт-Петербургу», в которой а, должны быть внесены сведения о филиале, находящемся вне места юридического лица, то есть филиал, который ведет конкретно ее исполнительное производство. Предоставить надлежащую заверенную копию оригинала доверенности, выданную руководителем ССП по Санкт-Петербургу, на имя человека, который ведет «Исполнительное производство судебного пристава». Ну, здесь, соответственно, вставите свои данные по вашей конкретной ситуации. И далее смотрим остальные вопросы. «Предоставить копию оригинала федерального закона». Год от 21.07.1997 о судебных приставов, регламентирующего правовую деятельность и подтверждающий законные полномочия судебного пристава с фамилией такой-то, с обязательным наличием подписи президента, предоставить копию оригинала федерального закона номер 229 об исполнительном производстве с обязательным наличием подписи президента РФ Путина, Владимир Владимирович предоставит надлежащую заверенную копию официального итогового протокола избрания в соответствии с основами конституционного строя через выборы или референдумы от единственного источника власти народа судебными полномочиями лица вынесшего исполнительного листа. Вот имени Российской Федерации. Ну и далее тоже читать все вопросы не буду. Заходите, скачивайте, смотрите. Здесь этих вопросов 12. И в конце Ирина требует отменить вынесенное исполнительное постановление за номером таким-то, такой-то даты. Прекратить исполнительное производство, удалить всю информацию обо мне сайта службы судебных приставов. Значит, это письмо. Составляете на основе данных по вашему исполнительному производству номер, дата, фактический адрес нахождения службы судебных приставов, которая ведет ваше производство. Ну и соответственно адрес. Данные можете посмотреть по налоговой выписке. Этот документ составлен на нашем профсоюзном бланке. Если вы не являетесь членами профсоюза, соответственно, вот здесь вот уберете строчку Участница профсоюза, Союз ССР. Если не хотите, бланк можете оставить, но вот эту строчку также уберете с данными Ирины. Затем Ирина сходила в банк. На руках у нее был номер исполнительного производства оплатила долг по данному исполнительному листу в тысячу раз меньше, по 810 году в, банке, в кассе банка ей выдали чек. Далее она сделала копию данного чека вот и отправила второй документ директору Федеральной службы судебных приставов, главному судебному приставу Российской Федерации Арестову Дмитрию Васильевичу Ирина мне сказала, что отправила документ через электронную приемную в головную организацию службы судебных приставов, и уже они, соответственно, спустили ее заявление по подразделениям ниже. То есть она в ниже службы свое заявление не отправляла. И в данном заявлении уведомлении об оплате задолженности по исполнительному производству и предоставлении платежных документов Ирина указывает о том, что по исполнительному производству за номером таким-то от такой-то даты за ней числится задолженность 9082 23 рубля двадцать копейки. Далее перечисляет на основании каких фактов она будет оплачивать данную задолженность в тысячу раз меньше. Соответственно, оплатила на 9 рублей с копейками. Приложила чек из банка на оплату долга с такой суммой. И к данному заявлению копию чека приложила и отправила в главную организацию службы судебных приставов и далее какой же был результат вот это самое первое заявление которое мы разбирали можно зайти на сайт службы судебных приставов вот и здесь посмотреть чепурная Ирина Владимировна много исполнительных производств и посмотреть закрытые исполнительные производства. Вот первое заявление, которое мы разбирали, где Ирина задает вопросы, а, в общем, по Федеральной службе судебных приставов и конкретно по той службе, которая вела ее дело. Вот смотрим фамилия пристава Живак. А, все исполнительные производства у данного пристава закрыты, в том числе то, а, по которому ну, Ирина впервые... Первое отправляло заявление, оно закрыто вот от 1 декабря 2017 года. А вот второе заявление, которое я показывала, оно уже относится к другому исполнительному листу, исполнительному производству. Просто образец уже был по, по нему, а не по первому исполнительному производству. Вот по нему еще производство не закрыто. Оно еще пока активно. И еще здесь есть одно. Ирина также его оплачивала по 810 коду. Там сумма немного другая. То есть также пришла в банк, оплатила сумму в тысячу раз меньше, чем числится за ней по исполнительному листу. И отправила уведомление об оплате долга в службу судебных приставов. Но, по словам Ирины, эти производства также в скором времени будут закрыты. Надеюсь, что эта информация будет вам полезна. На своем собственном опыте я ее еще пока не пробовала, не применяла. А если у вас аналогичная ситуация, по вам открыто какое-то исполнительное производство, можете данной информацией воспользоваться. Все документы будут в описании к данному видеоролику. Скачивайте, читайте внимательно, подставляйте свои данные. Пробуйте, не попробовав, не получите результата. Увидимся в следующих видео. Всего вам доброго. До свидания.